Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я хочу вам показать одну из разновидностей португальской закуски, которая называется рисоис. Так как в качестве начинки в сегодняшний пойдет треска, то, соответственно, рисоис де бакаляо Бакалява по-португальски значит «треска». Вообще-то классические соисты – это скорее ракеты в сухарной панировке. Но сегодняшние, насквозь португальские, подсмотренные у замечательной женщины, португалки, повара – это скорее пирожки, приготовленные во фритюре. Впрочем, хватит болтать, давайте начнем. В одну кастрюлю отправляется филе «трески». Я его предварительно разморозил. Туда же немного черного перца. Во вторую вода, сливочное оливковое масло, соль и немного лимонной цедры. Это будет основа для заварного теста. Пока варится, трескает, закипает вода для теста, нашинкую лук и чеснок. Они понадобятся для начинки. Масло на сковороду. Лук надо обжарить. Вода закипела и цедра даже пару минут в кипятке повариться успела. Можно удалять. Теперь, не отвлекаясь, высыпаю муку и при энергичном помешивании замешиваю тесто, прямо в кипящей воде. Как только вся мука увлажнилась и при этом на дне появился вот такой налет, значит надо снимать с огня и вообще вынимать тесто из кастрюли. Сейчас немного остынет и слегка вымешиваю его. Про лук не забываем, он нужен подрумяненный и сладкий, а не сгоревший черный. Кстати, треска уже сварилась, надо вынуть и отложить на тарелку, чтобы остыло так же, как и тесто. Из горячей сложнее косточки удалять. По сути, начинка для сегодняшних рисарис это отварная треска в соусе вилюте классическом французском соусе, базовом. Напомню, что велюте это, считайте, тот же самый бешамель, только бешамель на молоке готовится, а на бульоне. В сегодняшнем случае на рыбном бульоне. Лук уже в отличном состоянии. Пора добавлять муку. Минутку буквально ее обжариваем, и можно выливать бульон. Ну, тот самый, который остался от варки трески. По частям. И выливать следующую часть можно не раньше, чем предыдущая, а зайдется до полной однородности. Не спешите. Отличная консистенция. Вообще соус должен быть очень густым. Он, конечно, при остывании еще сильнее загустеет. Рыбу сюда. Вот на этом этапе доводим начинку до вкуса. Соль, перец, рубленная петрушка. Тесто уже остыло, оно мягкое, эластичное, долго вымешивать не надо. Буквально одну-две минуты и достаточно. Отлично. Можно заниматься сборкой. Отделю небольшую часть для работы, остальное пока заверну в пленку, чтобы не заветривалось. Такая вот маленькая симпатичная штучка получается. Остатки теста собираю в комок, замешиваю со следующей порцией и снова по кругу. Абсолютно стандартный способ формовки. Теперь ванировка и обжарка во фритюре. Парочку яиц надо разболтать. Нет нужды сразу все обжаривать и есть. Они отлично хранятся в замороженном виде, как пельмени. Причем соберетесь их готовить, размораживать не нужно. Прямо из морозилки сразу в Начинка-то в них готова, поэтому как только снаружи зарумянились, значит все готово. Вынимаем и на салфетку для впитывания излишков масла. Вот так. Вот такая простецкая штучка. Действительно просто, очень вкусно. И хоть, конечно, не очень полезно. Это я про жарение во фритюре, если что. Короче, попробуйте. Может быть, вам понравится португальская кухня. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!